Для гармоничной жизни очень важно провести в равновесие Иду и Пингалу. На протяжении 40 минут 4 раза в день происходит определенный переход. Такое время называют «сумеречными зонами» или сандиями, потому что в это время баланс между Идой и Пингалой меняется очень быстро. В йогическом понимании нет таких понятий, как тело и ум. Есть физическое тело, ментальное тело и энергетическое тело. Энергетическое тело состоит из 72 тысяч нади. Когда мы говорим «нади», это означает «канал» или «путь». «Нади» не означает «нерв». Если вы вскроете это тело, то не увидите Нади. Физически Нади не существует. Но если вы на собственном опыте понаблюдаете за природой движения энергии в системе, то увидите, что она всегда движется по установленным путям, а не случайно. Итак, существует семьдесят тысячи путей, по которым она движется. 36 справа, 36 слева, 36 тысяч с каждой стороны. Правая называется Пингала, левая называется Ида. Также их называют Солнцем и Луной. Эти два аспекта — Ида и Пингала, или Солнце и Луна, правая и левая — на уровне вашего ума представлены как логическое и интуитивное измерение. Когда я говорю «интуитивное», интуиция — это не другое измерение восприятия, но просто другое измерение вычислений. Если у вас внутри достаточно информации, если ориентироваться на логику, то вам потребуется 10 шагов, чтобы прийти к результату. Интуиция означает что вы не совершаете все 10 шагов, а сразу перепрыгиваете на десятый. Но на сегодняшний день современные системы образования полностью подавляют интуитивные измерения. Развивается только логика. Все интуитивное списывается как предрассудки. Все нужно продумывать от и до. Для того чтобы узнать все то, что ваши бабушки просто знали, сегодня вам нужно провести исследование стоимостью в миллиард долларов. Когда вам приходится продумывать все, и кажется, что все имеет несколько шагов, тогда жизнь становится напряженной. Если вы хотите преодолеть определенные границы в достижении успеха, Существуют аспекты, в которых вы должны быть в состоянии перепрыгнуть через несколько ступенек и прийти к результату. Та же информация, тот же материал, просто вам не нужно каждый раз проходить через столько шагов. Это делает жизнь очень напряженной, потому что это словно вы передвигаетесь на машине на двух колесах. Другие два колеса не используются, они в сохранности. Не знаю, когда они будут использованы, но два колеса, на которые приходится нагрузка, будут испытывать невероятный стресс. Итак. В системе интуиция так же важна, как и логика. Таким образом, достижение баланса между идой и пингалой является очень важной частью сбалансированной жизни. Способность с легкостью проходить через сложные ситуации приходит только тогда, когда достаточно развито интуитивное измерение вашего ума. В противном случае вас будут страшить любые мелочи, потому что для всего нужно будет пройти несколько шагов. Мы предпримем кое-что, чтобы восстановить равновесие между идой и пингалой, чтобы дать вам ощутить это на опыте. Поместите указательный палец чуть ниже ноздрей и мягко выдохните. В какой ноздре у вас сейчас преобладает дыхание? У скольких в правой, а в левой? Хорошо, тут либо правая, либо левая. Ноздри — только две. Если бы их было 25, было бы сложнее. Если бы вы понаблюдали за собой в течение дня, то заметили бы, что примерно между 40-48 минутами преобладание дыхания будет перемещаться справа налево и слева направо. Вы когда-нибудь замечали это? Замечали? Причина, по которой это происходит, в том, что доминирование энергии или праны, которая является жизненной силой в системе, перемещается из пингала в иду и из иды в пингалу. Каждые 40 минут, как только происходит переход энергии, дыхание переменится в течение следующих 8 минут. Если вы находитесь в идеальном состоянии здоровья и благополучия, перемены последуют в течение нескольких мгновений. Или можно сказать, мгновенно. Этот переход происходит каждые 40 минут, но в определенное время дня который называется «Сандикала», что означает «сумеречная зона». 20 минут до восхода солнца, 20 минут после восхода. Понятно, Садхгуру, а другого времени нет. 20 минут до полудня, 20 минут после полудня. 20 минут до заката, 20 минут после заката, 20 минут до полуночи и 20 минут после полуночи. 40 минут, 4 раза в день происходит определенный переход. Такое время называют «сумеречными зонами» или сандими, потому что в это время баланс между идой и пингалой меняется очень быстро. Поскольку этот переход внутри вас происходит быстро, в это время очень легко привести его в равновесие. В какой-то степени почти повсюду в мире любой духовный процесс или практика происходит либо утром, либо вечером. Сандия стала синонимом духовной практики. Само время стало синонимом многих практик. Так что. Достижение равновесия между Идой и Пингалой имеет большое значение для сбалансированного развития человека. Вы чувствуете истинный комфорт только когда находитесь в некотором равновесии. Когда есть какой-то дисбаланс, возникает дискомфорт, не так ли? Да. Когда вы испытываете какой-либо дисбаланс, возникает дискомфорт. Только когда вы достигаете определенного равновесия, вы будете чувствовать себя по-настоящему комфортно. Таким образом, комфорт определяется не тем, на чем вы сидите или где вы находитесь. Комфорт определяется тем, насколько вы уравновешены внутри себя. Это базовый комфорт, который должен испытывать каждый человек. Но, к сожалению, у многих людей к этому не было доступа. Большинство людей сейчас не могут просто сидеть на месте абсолютно расслабленно. Не так ли? Просто сидеть в полной легкости. Такого нет. Так что, когда нет никакой легкости, это болезнь. Независимо от того, поставлен вам медицинский диагноз или нет, это болезнь. Если дискомфорт продолжается в течение некоторого периода времени, он будет проявляться в организме как неисправность, что назовут какой-то болезнью. Для разных проблем придумываются совершенно невероятные имена. Фундаментальная причина, по которой система не выдерживает своего срока службы, она рассчитана так, чтобы прослужить свой срок. Но этого не происходит, потому что мы поддерживаем различные уровни дисбаланса. Вы все время ездите на своей машине только на двух колесах. Тогда что-то сломается. Точно так же вся система не поддерживается должным образом. В ней нет достаточного баланса. Комфорт появляется только когда вы находитесь в равновесии, иначе никакого комфорта не будет. Человек не познает комфорт, пока не придет к некоторому ощущению баланса внутри себя. Только когда вы находитесь в равновесии, вы можете быть неподвижны. Люди болеют только потому, что не знают, как быть неподвижными. Неподвижность не придет, если нет должного равновесия. Вы можете быть неподвижны внутри себя, только когда полностью уравновешены. Иначе этого не произойдет.